Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать вот такие замечательные э, цветочки. Они очень легкие в выполнении, и получаются довольно-таки красивые. Ими можно украсить э, шапочку, платьице, кофточку. То есть, если их украсить, очень красиво получается брошечка. Если сделать, э, так сказать, две одинаковые, но в разном размере, э, довольно-таки получается красивый объемный цветочек. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4 и 5. Замыкаем петельки в колечко. Первую петельку делаем в соединительный столбик. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2 и 3. И 3 петельки для арки. 1, 2 и 3. Теперь делаем накид. И в наше колечко делаем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, далее накид делаем, второй столбик, накид делаем и третий столбик. Теперь снова 3 воздушные петельки для арочки. 1, 2 и 3. Накид и в колечко снова делаем 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий столбик. Снова 3 петелечки для арки. 1, 2 и 3. Накид. И в колечко делаем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик сюда же. Второй столбик и сюда же третий столбик. 3 петелечки воздушные для арки. Накид. И снова 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, второй столбик и третий столбик. Снова. 3 воздушные петельки для арочки. Накид и снова в колечко. 3 столбика с одним накидом. 1 сюда же в колечко. 2 и сюда же в колечко. 3 столбик. Теперь снова 3, 3 воздушные петельки для арочки. Но теперь мы делаем уже 2 столбика с одним накидом в колечко. 1 столбик и 2 столбик. Третий столбик у нас замещает воздушные петельки, которые мы набирали вот, для подъема в начале. И теперь делаем соединительный столбик в третью петельку подъема. Вот так вот. У нас получилось 6 арочек. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем первую арочку, столбик без накида. Теперь делаем накид. Ныряем сюда же в арочку, захватываем петелечку и делаем полустолбик. В эту же арочку делаем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, далее второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и пятый столбик. Теперь делаем один полустолбик сюда же и столбик без накида. Переходим к следующей арочке, делаем столбик без накида, затем захватываем ниточку, делаем полустолбик с накидом, 5 столбиков с одним накидом, один, два. 3, 4 и 5 захватываем ниточку делаем полустолбик с накидом и столбик без накида то есть система получается в каждый лепесточек делаем один столбик без накида затем увеличиваем на немного делаем полустолбик делаем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 3, 4 и 5. Немножечко уменьшаем, делаем полустолбик, как бы завершаем арочку. И теперь полностью завершаем столбиком без накида. Переходим к следующей арочке. Столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков с одним накидом, 1, Сюда же второй, сюда же третий, сюда же четвертый и сюда же пятый. Делаем полустолбик. Как бы начинаем на уменьшение арочку делать и заканчиваем столбиком без накида. В следующую арочку столбик без накида увеличиваем полустолбиком. 5 столбиков с одним накидом. Один столбик, сюда же второй, сюда же третий, сюда же четвертый и сюда же пятый. Немножечко начинаем уменьшать полустолбика марочку И завершаем уже столбиком без накида. И нам осталось провязать последний лепесточек. Столбик без накида, увеличиваем немного, делаем полустолбик пять столбиков с одним накидом один два три четыре и сюда же пятый делаем немножечко уменьшаем полустолбиком и завершаем полностью столбиком без накида но мы его получается провяжем еще в арочку Соединительный столбик мы сделаем первый столбик без накида. Вот сюда вот. Вот так вот. Соединительный столбик. Вытягиваем эту ниточку. Расправляем цветочек. Мы его соединительным столбиком завершили. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Очень все, как видите, довольно-таки аккуратненько, красивенько. Можете в серединку шить бусинку, либо пуговичку. Я надеюсь, что вам мой видео урок понравился. Всем ровных петелек. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!